Каждый раз, делая пробор, сталкиваемся с одной и той же проблемой. Волоски, которые вылезают, это порщится. Когда-то давно я услышала лайфхак, благодаря которому больше мне эта проблема не интересует. Что же мне помогло? Мы наносим лак на зубную щетку простыми движениями. Вот так вот приглаживаем наши волосочки. Которые все время куда-то вылезают И когда я делаю хвост, кстати, то же самое Видите, здесь все время вылезают От них я прекрасно избавляюсь при помощи такой вот милой зубной щетки Уже три года я не крашу волос, но иногда хочется чего-то новенького И тогда на помощь мне приходит все та же зубная щетка, а также лимон Вы выдавливаете немного лимонного сока на зубную щетку Дальше начинаете проводить по волосам Делаем себе пряди Лучше, чтобы сока было побольше. И потом идем гулять на солнце солнечный хороший день. После того, как вы погуляете так 2-3 часа, на следующий день вы заметите, что волосы заметно высветлились. Ну, в общем, немножко потонируйте волосы. Очень хороший способ. Я его часто использую, когда вот уже чего-то хочется новенького и когда солнечные деньги настали. Рекомендую. У меня волосы тяжелые. Чтобы их вымыть, требуется полдня мыть, потом делать укладку. Это все тяжело, сложно и долго, много времени занимает. Поэтому часто я использую сухой шампунь. Как я его сделаю? Я просто взяла обычную муку, использовала ее. Смысл в том, что вы окунаете э, кончики пальцев в муку. И дальше вот так по пробору. Вот так пройти, запрокинуть голову, потрясти, чтобы остатки спали белые. И все, ваша голова будет очень круто выглядеть Ну а следующий лайфхак касается сушки волос Для того, чтобы волосы не топорщились, нужно после того, как вы посушили волосы, пройтись холодным воздухом Прямо так сверху вниз, обдуть все волосы Таким образом они станут намного более блестящими Я проверяла, это действительно работает Когда я решила отрастить волосы, открою вам большой секрет, я была блондинкой Естественно некрасиво, когда у тебя темные корни и белые волосы. Мне посоветовала тогда парикмахер использовать очень классный лайфхак Называется он «Просто смени пробор» Когда мы ходим с пробором волос посередине То, конечно же, все наши кончики не непрокрашенные Они прям находятся вот на первом месте по взгляду Он смотрит на нас и сразу же видит «Ааа, непрокрашенный кончик!» Но стоит немножко поменять пробор, например, переместить волосы в бок, сразу же ваш пробор станет менее заметным. Проборы очень полезно менять на волосах, потому что это помогает избежать залысин, если вы все время носите проборы на одной стороне, то появляются залысины, это очень даже подтвержденный факт, поэтому не носите все время пробор посередине, а экспериментируйте с самыми разными проборами в разные стороны, и это же поможет вам избежать визуального впечатления, что вот ужас, какие не прокрашенные страшные корни, пока вы не дойдете до парикмахера. Ну вот и все на сегодня. Если вас интересуют какие-то темы, обязательно оставляйте запросы в комментариях. Я запишу такие видеоролики. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и до встречи, я вас жду и желаю вам скорее достичь прекрасной красивой шевелюры. Пока-пока!